Всем привет, друзья! Ну вот опять мы вернулись на прежнее место, где мы собирали грузи. Душа не стерпела, как говорится, душа поэта не стерпела. Так, ну что, пришли мы в начале леса, зашли, ну, говорим, мы ж там не ходили, пошли оттуда. И ч, в итоге? Нету там ничего. Пришли мы на наше место. Здесь срезков очень много. А перерос смотрите, все там белым-бело. Это ужас. И вот, я ковыряю, вот хожу, да, грибочки, ну, траву. Где после грибов, после срезков. И выходят только грибы. Ну, теперь не так, как было в первый раз. Ну, в принципе, я сока набрала. Это от них, вот, это под землей все вы, вы, вы, выкапывала. Вот, ну, вот. Сегодня гузелька же два ведра взяла, пакет взяла. Наташка смеется. Все, говорит, ты то испугала. Столько много, говорит, грибов-то и нету здесь. Ладно, говорю, все равно что-нибудь найдем. Ну, в принципе, почти ведро готово. Вот, вижу большую грусть. И хочу рядом с ним порыскать. Ага, я уже вижу. Я уже вижу, потому что рядом с ними соседствуют другие грустья. Прям под землей рою хожу. Вижу здесь под ветками. Даже не, не один, а два. Наташка кричит, ты где? Я, как всегда, у деревьев. Я вечно лажу там. Вот, придавил. Придавил грусть. Так, мы его аккуратненько. Как операцию проводим. Операцию. Вот рядом вот с такими он уже сразу сломался. Выходят новенькие, свеженькие, молюськие грибочки. Я вот бегаю вокруг до да около него, вот тоже, как вы видите, они все равно перегнивают и все это здесь остается. А то, что с ножками выдергиваем, оно даже лучше. Чем так оставлять. Будет размножаться дальше. Наташка меня потеряла, наверное, бегает там. Она тоже почти уже ведро собрала. Ну вот. Видите, какие они переростки здесь. Очень большие. Ну... Люди ходят здесь теперь побывали. У меня многие звонили, узнавали, где я собираю грибы. Я, естественно, говорила, Но не конкретно место говорила, а где мы, в какой деревне собираем. Так, надо ножичек взять. Вот так мы ходим и рыскаем. Эти грибы. Так, у деревьев они тоже растут. Сейчас мы с вами проверим. Ага, ножик-то у меня в кармане оказывается. Так, а в этом пакете у меня всякий кишнизм. Подберели эти там парочку. Полнушечки. Душечки. А, рыжулька стоит, смотрите-ка. ты это откуда взялась здесь, дорогуша моя? Вот, какая шестюлька. Щастюлечка. Найти бы вот так на одном месте, литров пять, я так. Просто замечательно будет. Ну, сейчас я уже здесь нашла в принципе, такое местечко. Сейчас будем как обычно Ищу я с вами Ну шестюля. Естественно Естественно, друзья Это тоже видно, что хорошенький Друзьяшки замечательно. Это вот под деревом нашла Фу, паук еще ползет Вот так вот Вот так вот очень хорошо. Молодец, Гузеля. Молодец. Я пришла, уже думаю, ну все. Ну все, мы не соберем. Стыд, позор. Два ведра взяла. Два ведра взяла. Пакет взяла. Жадность фраера полубит, как говорится. Шестюлька. Красотулька. Здесь недалеко и рыжики есть, кстати. Я говорю, если грузи не соберем, пойдем на рыжики. Атаковать ружики, если есть. Они больно быстро червятся. Наташа уже, наверное, до конца леса сгоняла. Пока я здесь. Торможу, стою. Короче, друзья, пришли в другой лес. Ну, запись веду. Пришли мы в другой лес. Смотрите, сколько переростков. Аж холмы, холмы стоят. Кругом холмы. И вот под этими... Ну я уж их не буду. Понятно, что они червивые. Вот это тоже. Нифига не тоже. Нифига не тоже. Сейчас проверим. Какая шляпка сама по себе. И хух! А, это слизень был здесь. Посмотрите. Вот это хороший. А? Нет, плохой. За орехами? Куда? Меня тоже набери. Смотрите, какая красота. Вот как нарвешься, конечно. Но здесь не так, как было первый раз мы собирали. Это матерщиница то моя. Так, без мата, Наташа! Разговорилась и мадам. Ой, кошмар, кошмар. Смотрите, что творится. Почему же они не маленькие? Почему же они большие? Надо поискать мелкие должны быть. должен быть чистенький да так оно и есть так оно и есть друзья так, это чистенький посмотрим шляпка какая я просто грузди очень люблю и рыжики ну это вот чисто зачем я его буду выкидывать вы бы выкинули друзья напишите мне я вот лишний выкидываю. Хорошие, Зачем? Зачем переводить продукт? Так, ну вот, червивый, понятно. Так, это червивый. Вот тоже. Ох! Вот если бы мы с Наташкой в тот день сюда еще пришли. Ну, мы бы и здесь набрали. Ну, мы, и в принципе, и там бы много набрали. Ну вот черви увидим. Ах, ах. Ах, Жалко, конечно, жалко. Ну, а что? Грибы есть, грибы. Они долго не хранятся, как говорится. Ладно, нам и так неплохо. Ведерка почти есть. Будем второе, дай бог, набирать. Ведришка наша. Так, обязательно надо покрутиться вокруг и около, так как могут появиться и моллюски. Смотрите, они уже сами падают, не держатся. Так, ну что, в принципе, я здесь пробежалась. Угу. Ой Так жалко, когда ты видишь Эти перероски Очень жалко Наташек, Ты нашла? Наташ Ой, тихушница блин. Убежала от этого Один сыроеджик нашла, Ищи, ищи. Кто ищет, тот всегда найдет, Наташ. Кто ищет, тот всегда найдет. Особенно такие, как мы, настырные. Тем более найдем. Люди на машинах ездят, пробегутся быстро-быстро. И думают, а здесь грибов нет, давай дальше рванем, друг мой сердечный. А в итоге, в итоге что? Сначала-то заходят, а в середину-то не идут. Что? Остаются грибы? Остаются грибы? А мы эту схему уже уловили, друзья. У меня опять, наверное, мусор. Так как мы ходунки, мы любим походить по лесочкам, по лесам. Что, Наташек, нашла? А? Ну, а как без камеры-то что? Ой, вот у меня красотуль лежат. Красотулечки. Тули-тулечки. Ну, сейчас мы еще в то место сходим в другое наташка набрала смотрите ведро полное пакет сама так горку накидала мне говорит не кидай у тебя выпадывать будут у самой то лететь скоро будет это я сейчас вот вот убери большие это красивые положи аккуратно вот я нарвалась друзья короче я тоже волнуюсь. У меня камера не, не терпит, все падает. Камера даже. Домой пора говорить. Не хрен говорю снимать, да? Да, да. Устал я, говорит, тоже. Так. Мне кажется, пакет придется собирать. Сейчас по дороге еще. Сейчас тупудов еще. Мы пока еще лесок-то не вышли, Наташек. Пока лесок выйдем. Так... Там кузырька прошла, Наташа. Уже собрала, да? Уже собрала, Наташ. Молодец. Да. Молодец. Как мама. Моя. Молодец. Молодец. Я почему с мужиками не люблю ходить? Они быстро-быстро бегут, бегут, вперед и а -а -а. прям. А -а -а. Все, нет здесь грибов. А? Все, нет. И что вперед убегают? А меня прям так это раздражает. Мне надо походить. Мы с Наташкой походим, пороемся здесь как поросятки. Вокруг блин, блин, метр ну, от блин, гриба блин, еще блин, блин. полазим. Ай. Нет, есть мужики, которые конкретно уж собирают. Ну, да, которые, как сказать, Грибники нас, со надо, стажем. Да, да, да. Которые любят собирать. Вот. Ну, любят такую охоту. Вот. так для виду ходит. Ага. Вот Сережка у меня любит для, за опятами ходить. Вот это да. Опята. Вот. У меня Андрей любит за опятами. За опятами, да. Вот его не оторвет. То же самое у меня. А вот такими грибами хрен его дырёшься. Нет, Андрей собирает, но быстро ходит он. Но Сережка тоже быстро ходит. Вот, а я это Я пока люблю. соберу, он уже, блядь, Уберет хрен знает куда Потом рыет Ча как черепаха ползает ага. Андрей там за три километра Я Андрей Ты еще там что ли? Я говорю да Хват тоже так же крутит Ой не можешь Караганде Опять ты где? Вот здесь я конкретно прошуршала. Червивый. Ну все, теперь пакет буду набирать у меня там. Я все вспотела. Короче, друзья, включила камеру из-за того, что здесь, смотрите, что творится. Люди засоряют свои же леса. Нафига это надо? У нас же такой такие красивые леса. Не жалко это, ребята, просто бы. Ну и выкинули, конечно, это деревню, наверное. Не знаю. Короче, ну не надо засорять. Мне жалко, прям мне вот обидно за леса, которые вот так засоряются. Не надо, не засоряйте, я прошу вас. Очень жалко, когда вот такое видишь. Ужас. Короче, все. Вот теперь мы точно сейчас выходим уже все. Идем, идем. Ползем, короче. Все, там выход уже вам видно. Наташа, что с тобой? Наташка бутылку воды с собой взяла и выкинула в лесу. И, короче, пить хочу, да пить хочу. Теперь ходят со мной и все. Я говорю, нафига выкинула? Да, тяжело было нести, говорит. Так таскать я тоже. Блин, грибы появились, такая выкинула. Так маленькая там бутылочка-то у тебя была. Чего тебе? Литровая. все равно тяжела. Литровая была? Литровая. Ну все тогда, ладно, пошли, выходим на дорогу все. Так, друзья, мы так и успокоиться не можем. У нас до маршрутки еще полчаса осталось. И я говорю, давай в другой лесок забежим. Забежали, короче, под березовиков. Набрала... Вот смотрите, рыжики здесь есть. Всяко всячины. Я хоть рыжиков отварю, сама поем так, от души. Обожаю я их. Так, под березовики очень классные. Грибы мы оставили там, в начале леса. Сейчас заберем мы их, если ноги не сделали. Так, а как я зашла под брезами какая? -то. Один другой вылазит, выходит, выходит. После Наташки иду. Один за другим, после нее режу, один за другим. Ну, думаю, иди, иди, дорогая моя, вперед! Она говорит, ай, да ну нафиг, все, хватит, устала она. Короче, иду и все смотрю. И все смотрю тут вот, вот, вот, вот блин это паутина настала О, прям по моему Попала все теперь наташик там осталось 20 минут как раз мы успеем набежать до да, Наташик? с этими рыжиками, конечно, надо день уделить, чтобы искать их. О, такие маленькие еще набрала я там. Классненькие, красивенькие. Манюсенькие. Как вы видите, вот. Я их тоже люблю. Подберезовики. Я их обожаю. Чистенькие, они все еще. Каждый день другой они еще близки начнут. Ой, смотрите, какой красавец стоит. Какой красавец стоит. Под елочкой. Чутюлька. Естественно, он чистюля. Ну я пока обратно иду, я наберу еще. Хоть не пустым пакетом. Два ведра полных. О, вот еще. Красотец стоит. Что-то большие пошли так малюски были так червеевый вот это хорошенький вот такие сколько мне попадались я вот такие осенние подберезовики балдею по я просто балдею понял вот смотрите что, что творится Красавчик. Надо сфоткать его. Ну все, друзья. Вот мы вышли из леса. Это все мое. Это вот Наташкина. Это же твое. Это все мое. Это все мое богатство. Здесь рыжики, подберезовики. Смачные, да? Да, ну, подберезовики-то хорошие. Да. Короче, друзья, работай, работай. Гузелька, не ленись. Так, сливы еще собрать надо будет саду. Там кошмарте, Тебе надо будет сливы? Mm -hmm. Дам тебе. тебе Ей там бесплатно. По блату, как сеструхе. Mm -hmm. Все, друзья, отдышаться mm -hmm. и домой рвануть. Mm -hmm. Все, пока-пока, mm -hmm. до новых встреч. Пишем комментарии, ставим лайки. Все, я устал. Устал. Теперь березняк и опята, Наташа. Все березняк еще. Обязательно березняк. Иди нафиг. Там рыжики растут. Там уж твои рыжики забрали. Нет, там никто не забрал. Там-то это место никто и не знает. Сто пудов не наверное. Нет, никто не знает. <смех> Тебя Я оставила. ее с духу сказала, не показывай никому, только мне показывай. <смех> Грибы ко мне, ко мне, ко мне, грибочки идут. Ко мне. Машины едут, так на нас смотрят. Что они там снимают еще? <смех> Ладно, все, пока-пока.